Наш чай замечательный. Фискуль, привет, дорогие друзья. Сегодня небольшой урок, вообще малюсенький. Не урок, а как всегда плюшка, плюшка. Вот шью я портмонец, это Шью портмонец, вот осталась сборка, но в урок не об этом. Урок о толстой нити. Вот на данной модели толстая нить используется, чтобы он выглядел так, скажем, брутально. Во. Ну ладно, пусть он выглядит брутально. Урок о чем? Вот наша игла. У моей иглы довольно большое ушко. Его не видно, вот так видно, во, ушко здоровое, но оно все равно узкое, и попадать нитью толщиной в 1 миллиметр крученый, очень сложно, вот если плоская нить, другое дело, то есть плетеная, она входит свободно и никаких гвоздей, но когда у вас вот такая толстая нить, она толщиной как иголка почти, и в нее попасть ну, блин, заноза. Все время тратится время. То есть расплетается 2-3. Вот. И между иглой. Одна в ушко, вторая мимо. У кого-то нервы сдают. У кого-то еще какие-то проблемы. Делается как? Воск. Пчелиный. Обыкновенный. Не так, как я недавно где-то видел. Белый пчелиный воск. Это, наверное, от пчел альбиносов, я не знаю. Ну, таких я не видел, честно говоря. Ни пчел, ни, ни воска. Делаем два коротких движения. Можно 3-4. Неважно. Самый кончик. У нас воск немножко скрепляет этот э, нить. И что дальше? Самый кончик. Миллиметра вот. 4-5 плоско вот так вот на ногтем так сжимаю что получаем а получаем вот такой фокус видите вместо толстой нити мы получаем плоскую нить и таким образом легким движением руки на раз эта нить загоняется в нужное место. Вот. Мон То есть, если взять вот сейчас нить и попробовать поперемещать, нить расплетается вот здесь. И не хочет просто так входить. Она очень толстая. Но при желании все круглое становится плоским. И посему очередной урок подошел к концу. Работайте, дорогие друзья, не покладая рук. Счастье здоровья лавина удачи.